Целую неделю вся страна ждала обращения Путина на тему пенсионной реформы. Все делились своими предположениями, строили теории. Выскажет ли он категорически отрицательное отношение к этой грабительской затее? Отправит ли правительство в отставку? Встанет ли на защиту россиян? А в итоге полчаса напуганный народными протестами президент рассказывал нам про голодные 90-е и в очередной раз пытался убедить нас в том, что страна стабильно развивается. Но есть одно «но». Денег на выплату пенсий у нашего вставшего с колен государства почему-то больше нет. Поэтому нужно отобрать эти деньги у нас с вами. А воровать вы меньше не пробовали, Владимир Владимирович? Вы меня, вы меня Отчаянно пытаясь спасти свой стремительно падающий рейтинг, Путин предложил поднять пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5. Но то есть женщин все равно ограбят, просто немного меньше. Но Путин пошел еще дальше и предложил ввести уголовную ответственность для работодателей, если те уволят или не захотят брать на работу людей предпенсионного возраста. Конечно, ведь в любой непонятной ситуации сажать кого-нибудь в тюрьму – это его любимый способ. И, конечно, посадки должны быть обязательны. Не думали ли вы, что они в самом деле начнут разрабатывать реальные программы для увеличения рабочих мест? Россия с устойчивой экономикой существует только в голове Путина и на государственных телеканалах, которые эту голову и показывают. А теперь они еще и на наперебой кричат о том, что президент смягчил пенсионную реформу. Естественно, что все политические силы, прежде всего, конечно, оппозиционные, будут использовать эту ситуацию для саморекламы и укрепления своих позиций. Не ведитесь на это вранье. Путин публично отказался от своих обещаний и поддержал грабеж. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Поэтому наши планы не меняются. 9 сентября мы выходим на улицы по всей России. В Санкт-Петербурге митинг против повышения пенсионного возраста начнется в 14.00 на Сенатской площади. Приходите сами и расскажите о нем всем своим знакомым.